Выгода нашего личного окно сотрудница с Международным клубом довольных покупателей. А у нас сейчас, довольных покупателей, уже более 41 400 регистраций. Нам, надеюсь, из присутствующих поставьте плюсики. Интересная та тема, о которой мы говорим. Сейчас стоит э, заставка Международный клуб покупателей. Да, он создан предпринимателями из России, но он международный. Если вы в этом сомневаетесь, то, кто не знает, на своей первой странице личного кабинета, посмотрите в правом верхнем углу, и вы узнаете, что можно общаться и перевести наш сайт более чем на 80 языков народов мира. Посмотрите в правом верхнем углу, вкладка «Выбрать». Язык, вкладка, выбрать язык. Итак, с вами я, Николай Александрович Побенец, город минеральной Воды, Юг Ставропольского края Российской Федерации. Я а, имею серьезный не один год, даже не один десяток работ в сети, в том числе в клубной системе. Поэтому я активно около двух месяцев продвигаю идею, провожу презентации вместе с нашими коллегами. А кто это? Мы такие же активные, мы такие же участники, как вы. Кто зашел раньше? Вот здесь есть Рафаэль, земляк мой из Пятиборска, но сейчас живет в земле обетованной. И другие участники, чьи фотографии, адреса, скайпа и так далее, около 50 человек, которые проявили активность. И на сайте размещены наши фотографии. И мы проводим эти встречи. Для всех и в первую очередь тренируем свои навыки. Клуб международный. Что такое клуб и как он выглядит, обратите внимание. Многие из вас заходили уже на сайт клуба. Здесь есть все, что отличает клуб от других. И в первую очередь это стикер международного клуба. Стикер международного клуба. Он выглядит так и скоро на очень многом количестве магазинов в городах. Российской Федерации везде по миру будут появляться такие стикеры у партнеров нашего клуба. Мы, естественно, проводим вебинары, и слева вы видите вот кнопочки на вебинар. Я так понимаю, что часть из вас зашла, поставьте, пожалуйста, десяточку, кто зашел на вебинар именно по этой кнопке. Кто зашел именно по этой кнопке интерактивная кнопка, да, молодцы. Ну, есть также у нас вкладка новости, там тоже об этом сообщается, поэтому я вам напоминаю, что наша встреча сегодня в 14 часов по Москве и в 18. Завтра интерактивные встречи в клубе на этой площадке не планируется, а планируется в ближайшую субботу и воскресенье, точно так же в 14 и 18 часов. Итак, сайт российского клуба, клуб -кэшбэк ру а в начале стоит замочек. Замочек ⁇ это наша с вами безопасность, они мы поговорим. Когда мы входим, мы видим различные кнопки, личный кабинет, принципы о а картах, плюсы карт, категории, наши представители, сколько в клубе коллег, ожидаемый месячный доход, можно прийти, здесь еще он складывается, и имейте в виду, что вот это... Это версия. То есть эти цифры эти, э, будут обнулены к началу старта, а это буквально уже остались, как говорится, считанные дни и часы. И здесь начнется реальное появление тех цифр, когда мы по заказу, э, по совершению покупок после заказа наших карт будем в магазинах партнеров совершать покупки. Вот эти уже цифры будут реальны. Еще, уважаемые коллеги. На самом старте, ваше внимание, с чем мы сталкиваемся? Если кто-нибудь видит, или то, что присылает в клуб уже в течение последней недели, либо мне, 50 тысяч на карту, спешите только до открытия бесплатно, 500 рублей за каждого, вам каждому, 100 рублей за каждого приглашенного, все это ахинея, желание выдать... Э, Желаемое за действительное, либо недальновидность, либо просто некое мошенничество, либо вредительство. Либо, извините за беспродумность прошлого, наше, наше невежество. Вот хочу и все, не понимаю, ну вот видел цифры, чтобы люди на халяву пришли. Не порти идею клуба и не мешайте себе и коллегам зарабатывать здесь хорошие возвраты и экономить на наших затратах. Надеюсь, вы меня услышали. С этим вы тоже сталкивались. Это нам только лишь мешает. Итак, российский клуб есть возврата. Я уже упомянул, А откуда берутся эти деньги? Волнует это всех. Во-первых, кэшбэк с английского переводится в наличных средств. Это не новость. Коллеги, такие кэшбэки есть уже и в России, они не такие выгодные, а в других странах за пределами России это и 3, и 5. И до 10 лет уже есть подобные схемы, но они меньше клубные. Поэтому давайте разберемся, что такое клубная схема кэшбэка, то есть возврата наличными за наши покупки или полученные услуги, откуда здесь берутся деньги. В целях привлечения клиента все торговые точки во всех частях мира дают постоянным клиентам определенные скидки, ну скажем, от 2 до 10%. И эти скидки в расчете карты отминусовываются от суммы покупок. Эти факты используют банки в России и клубы. Давайте посмотрим поподробнее. Надеюсь, слайды вы видите. Плюсики поставьте, что я говорю не в пустоту, а вы слышите, есть хорошая слышимость и видимый слайд. Отлично, спасибо. Только в Израиле видно? Только в Решоне нет и в Черкасах, и в Уссолье-Сибирском. Отлично, и в Веркурске. Хорошо. Итак. продолжаю. Возврат денег. Кэшбэк. Как делают банки? Банки договариваются с торговыми точками о скидке и возвращают ее клиенту за оплату картой в виде живых денег. И не дают возможности, чтобы мы передали это и получили выгоду, а заодно привлекли дополнительных партнеров в банк. Банки это пока делают. Не мешайте, я просил. Алексей, Сочи это хорошо, не надо мешать спикеру. Я вас просил, надеюсь, вы меня услышите и вы камеру выключите. Итак, что делает А клубы? клубы договариваются с торговыми точками о возврате скидок деньгами. И далее сам клуб уже распределяет эти деньги в определенной пропорции. Ну, К примеру, оплата такая, то скидка 10%, 5% члену клуба за то, что он совершил... Подключение других по структуре и на содержание клуба, на мероприятия, которые клуб проводит, на оплату в нашем случае региональных представителей, погашение части затрат на содержание их офисов и другие мероприятия. То есть клуб более мотивационные инструменты имеет по сравнению с банком. Понятно. Уважаемые коллеги, а что и как вообще произойдет, и что у нас поменяется? Многие из вас, я спрашивал в самом начале, когда мы знакомились, вы сказали, картами пользуюсь, или знаешь, что такое карта. Что у нас изменится? Ничего. Мы как ходили в магазин, расплачивались картами наличными, или в долг брали, если в сельской местности так, да, такое есть. У нас добавятся две карты, которые мы будем заказывать в ближайшие дни. Клубная карта именная один раз и навсегда с магнитной полосой на наше с вами имя будет доставлена после заказа ближайшие после заказа 5-7 ну, до 10 может быть дней по вашему адресу почты россии либо другую службу службы доставки это клубная карта предъявительская мы посмотрим ее назначение и вторая карта это будет дебетовой с нулевой наличностью системой оплаты мастеркард Карта банка нашего региона. Итак, клубная карта. Для чего она нужна? Есть терминалы. И вы, придя в магазин, определив по Сикеру, что этот магазин является партнером нашего клуба. Подойдя к расчету, эта клубная карта будет через терминал. Программа считывается и определяет покупателя. Сидору Иван Васильевич. Далее член клуба оплачивает любым способом товар все 100%, хоть наличкой, хоть банковской карта и клуба, хоть другой. Все равно уже оговоренный возврат отправляется на счет, клуба на, банковскую на счет клуба, а потом уже на банковскую карту. При проведении мероприятий, естественно, это представительский документ, наша клубная карта. А также это один из весомых документов тех людей, активных участников, кто будет региональными представителями. И вторая карта у нас добавится к нашим сегодняшним покупкам. Я уже сказал, дебетовая карта клуба, банка вашего региона. Все эти процедуры по заказу обслуживания годовому, дальше мы будем говорить подробно, нам выгодны, почему они для нас с вами участников, настоящих и будущих, безоплатные эти затраты берут на себя банки-партнеры клуба. Это нам с вами выгодно и мы должны это понимать. Что мы создаем им структуру, товарооборот денег через определенный банк, за это они нам тоже дают преференции в виде безоплатных заказов и обслуживания этих необходимых инструментов Итак, для чего клубная карта мы с вами разобрались, а для чего банковская карта и как она привязывается к клубу это дебетовая карта с нулевой наличностью, которую мы на старте пополняем естественно, чтобы совершать покупки, на нее клуб перечисляет наши личные возвраты, то есть кэшбэк это называется по-английски и возвраты 6 уровней структуры по партнерской программе. Кэшбэк. Понятно, да? Э -э этой картой мы можем пользоваться, как любой другой банковской картой. У партнеров клуба, а также вне партнеров клуба, но уже без возврата процентов. Платить, снимать наличные, сделать покупки в интернете. И у активных участников, кто понимает, что такое программа клуба партнерская, кто вообще пришел сюда не за скидкой или возможным кредитом, в дальнейшем она заменит нам все остальные банковские карты, потому что остаток на этой карте будет постоянно расти, либо э, снижаться до какого-то уровня, но тем не менее всегда на карте будут деньги. Еще отдельная позиция, может, э, можно будет заказывать кредитную карту, но ее обслуживание будет стоить денег, и ее можно будет взять, когда у вас будет хороший возврат. Это кредитная карта с возможностью взять кредит до 50 тысяч рублей. Объясняю вам, никакой халявы здесь не будет, придется идти в банк и обыкновенным способом доказывать, какая у вас кредитная история, банк будет это все рассматривать может быть какие то будут преференции для члена клуба они очевидны вы сможете расплачиваться за кредит тем что вы будете получать возвраты в клубе я например на это не рассчитываю многие мои коллеги и партнеры из структуры потому что мы пришли пополнять дебетовую карту иметь серьезную наличность а не за кредитами тем не менее Такие условия банками в договорах с клубом оговорены. Но я еще раз оговорил, это не халява, это такой же кредит под те же 19,5 или 20% годового. Идем далее. Каковы принципы КРУБа, когда сейчас вас спрашивают меня, я говорю, я нашел инструмент, его осваиваю, изучаю уже второй месяц. Как увеличить семейный бюджет тот расход, который непременно несет семья. Спрашивают, как оплачивать услуги и товары клубные карты, которые я через до конца ноября, вот ноября в ближайшие три 4 5 7 дней закажу и буду ею пользоваться. И будет вот такой э, простой принцип работы. Шаг первый, я совершаю покупки у партнеров клуба, э, видя э, их по стикеру, а также по списку в своем личном кабинете. Я получаю назад или участник клуба получает назад возврат деньгами те проценты от своих покупок и от покупок ваших друзей по партнерской структуре до 6 уровня. И третий шаг. Выводим деньги на карту MasterCard, карту банка нашего региона, привязанную к клубу и тратим эти деньги, видя как они пополняются от наших покупок и от покупок наших партнеров. Простой, незатейливый, выгодный принцип по сравнению с клубами другим. Я состою в других клубах, в том числе в канадском. Кому будет интересно, спросите, я скажу, в чем выгоды. Одна из выгод о том, что здесь нет оплаты активности за участие в клубе, как есть, допустим, в канадском клубе. Чтобы получать кэшбэк, надо на определенную сумму совершить покупки. Здесь этого тоже нет. Любая доступная сумма несет вам Возврат. Итак, идем дальше. Чтобы закрепить эти с вами э, вопросы, которые я говорил. Надеюсь, вы видите вот этот интересный э, слайд цикл движения денег. Видите или нет? Плюсик поставьте, пожалуйста. Ярко приветствую вас, Галина. Да, есть. Видите? Хорошо. Давайте еще раз по нему посмотрим. Просто покупатель. Просто ходит в магазин. Он не знает, что есть крупная карта, что есть партнер. У него ничего не меняется. Что у нас? Мы добавили себе клубную карту и карту банка нашего региона. Соответственно, уже в декабре, наверное, во второй половине, мы идем как покупатель в магазин, который является партнером, определяем по стикеру, совершаем покупки, знаем, что этот возврат денег не только у нас снят с карты, но он поступил в клуб. И по договору с банком на банковскую карту клуб дает команду, это где-то будет прохождение этой процедуры в течение, ну, скажем, в, среде, в среднем 5-7-8 дней. Мы это движение будем видеть у себя в личном кабинете, активные эти деньги, когда они уже упадут на карту, как, которым можно пользоваться. Но все это будем видеть. Покупатель становится членом Клуба, получает клубную карту и банковскую Ищет магазины, партнеры Совершает покупки Происходит возврат в клуб И на банковскую карту От банка-партнера Понятен, да, цикл чтобы это понятнее было Мы уже говорили не раз, вернее я А вы слушали, надеюсь внимательно Что определение магазинов Предъявительские наши Карты, это вот он, стикер это официальный стикер клуба. Кэшбэк клуб, Международный клуб Россия. Вот наша карта э, клубная. Э, наша карта клубная именная, с магнитной полосой. На наше имя придет по почте. Увидите другие документы и договор к этому. И она раз и навсегда. Поэтому пишите правильный адрес. И вторая карта, Мастеркард. Карта дебетовая с нулевой наличностью банка вашего региона. Это предъявительская, там, где есть логотип. Идем далее. Процедура очень простая, понятно, да? Если вы не, вы не определяете, у вас нет карты, вам это не неинтересно. Если вы участник клуба, вы определяете магазины, знаете списки, видите этот стикер, вы тратите те же 500 рублей, но перед этим вы... Карты определили, что вам идет процент скидки. Вот такой цикл покупки в магазинах товаров с клубом Кэшбэк Клуб. Мы еще раз с вами повторили. Теперь, есть у нас в личном кабинете плюсы карт. И несколько вариантов. Давайте мы еще раз закрепим, что это такое. Там есть плюсы карт быстро, плюсы карт удобно, надежно. Давайте каждый разделчик посмотрим. Вот Плюсы карт быстро, плюсы карт быстро, это автоматическое зачисление бонусов, это снятие средств без комиссии, это получение возврата без покупок и ежедневный отчет. Я не оговорился и вы прочитаете получение возвратов без покупок. Объясняю, для новичков напоминаю тем, кто уже знает, чтобы мы правильно это понимали что значит получение возврата без покупок мы становимся участниками клуба у нас есть карта находим в магазине у нас есть партнерская структура если случится так что вы совершите участник совершит со своей через свою карту свои личные покупки минимальные либо вообще не совершит а в течение месяца его партнеры будут совершать покупки то он получит возврат на свою карту за то, что делали товарооборот, его партнерская структура поэтому здесь написано получение возврата без покупок чтобы вы это правильно понимали не просто не покупаю мне деньги падают надеюсь вы меня услышали смотрим далее есть такое плюсы карт удобно что такое плюсы карт удобно бесплатное обслуживание email-информирование без оплаты, смс-информирование, оплата товаров и услуг по всему миру. Я напоминаю, за счет затрат банков, партнеров, эти услуги, которые для нас выгодны и безоплатны. И еще плюсы карт надежно. Что такое плюсы карт надежно? Своевременная служба поддержки, а служба поддержки работает 5 дней в неделю, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Вы это видите на самом первом, не скролля, свой личный кабинет. И там же появилась ссылочка и активная кнопка Skype. Это общение с Олегом Малышем, служба поддержки. Это вот и есть своевременная служба поддержки. Еще очень удобный, эффективный, наглядно и легко управляемый интернет-банкер защита личной информации я уже говорил что перед адресом посмотрите пожалуйста в браузерной строке перед адресом нашего клуба есть замочек кто понимает кто нет замочек это дополнительная информационная защита вернее нашей информации защита информации на сайте это и гораздо более дорогой сайт если сайты хайпа и так далее вы никогда там замочка не увидите И надежно это сертифицированное программное обеспечение, которое завершается сейчас в своей сертификации и используется в клубе. Вот так мы разобрались. А чтобы закрепить это, давайте подтвердите, что вы видите вот этот слайд, который мы посмотрим еще раз и закрепим сравнение выгод. Видите вы? Видите? Спасибо. Белгород, Иркутску, Черкасам. Смотрите. У нас есть, вы сказали, у многих есть карта банка. И появится в ближайшие 3, 5, 7, 12, 15 дней карты клуба. Давайте сравним, как мы оформляем э, услугу по открытию карты в банке. Надо идти туда, выставить очередь, куда-то идти, потратить какое-то время. Более комфортно это сделать после регистрации в клубе. У вас есть личный э, кабинет. И в нем мы с вами появится кнопка «Ближайшие дни заказ карт». Соответственно, регистрация в клубе до этого бесплатная, безоплатная. Мы это сделали комфортно у себя. И имеем свою ссылочку и уже строим партнерские сети. Кстати, о партнерских сетях. У кого первые линии 10 и более, 20 и более – 100 и более, поставьте такие циферки, что мы знаем, что те 40 человек, которые здесь, это активные участники, они строят свою партнерскую структуру. У, у нас с вами есть и 10, и 38, это только в первой линии, а всего есть и более значимые цифры, молодцы, действительно, мы с вами активные участники клуба. Итак, сравнение выгод, продолжаем. По оформлению офиса мы посмотрели, удобнее. По обслуживанию личного кабинета, функциональный, э, управляемый, личный, которого априори нет личного кабинета в банке. Тоже выгодно, безоплатно, за счет затрат банков партнеров. Выпуск двух карт для нас участников безоплатно, даже одна карта в банке это 350 рублей. Начисление до 10% годовых на остаток карты клуба и не более 2-3% в банке. Годовое обслуживание карт бесплатное, годовое обслуживание карт до 750 рублей. Ну вот сегодня специально готовился, посмотрел. Недавно сняли 300 рублей у меня за карту Сбербанка. И каждый месяц регулярно снимается еще 30 рублей за то, что ведется вот это обслуживание, как они пишут, банкинга. Понимаете? То есть, ну, есть выгоды, понятно. Вывод средств в банкоматах. Если это предусмотрено договором с банком, партнером клуба, здесь не взимается процент. Вывод средств в банках, вы знаете, это в среднем 3%. Реферальные накопления в банках отсутствуют. Банки не дают возможность, чтобы мы помогали им развивать, и они делились своим доходом. Реферальные накопления от покупок наших структур кэшбэк до 6 уровня включительно, мы об этом поговорим поподробнее. Я надеюсь, что вы поставите восклицательные знаки, что вы разобрались с выгодами, и мы еще раз в конце их проговорим, чтобы это было понятно, и мы могли доносить это отлично. Увидите видите, в Ростовской области, в Сургуте тоже. Спасибо за поддержку, коллеги и далее. Мы с вами, вернее, будем говорить так, я говорил, вы чаще слышали, партнеры клуба. Партнеры клуба, сейчас мы видим количественно около тысячи торговых предприятий и сетей по э, их структуре, но не по наименованию, что это может быть мобильная связь, ЖКХ где-то. Мы это скоро увидим уже по именам. но сейчас в целях предотвращения демпинга цен эта информация будет закрыта и будет скоро открыта. Что это значит? Если какая-то сеть дала максимальный, ну скажем там 17 процентов, то уже выше дать нельзя. Но кто дал 7 процентов, тот будет думать, что ему делать с вот этой разницей. Это предприятие, торговые точки, крупные сети, с которым занимается клуб и готовится к запуску. И эта работа Завершено около 1000 предприятий. Географическое покрытие в первую очередь в Российской Федерации достаточно высокое, как заверяют нас учредители. Еще раз напомню, учредителями этого клуба являются предприниматели из Российской Федерации. Генеральный директор Шерман Елена Яковлевна. Вы это можете видеть во вкладке «Официальные лица клуба». У этих людей есть линейный бизнес в Российской Федерации, созданный по законам Российской Федерации. В Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, других городах. Еще одним видом бизнеса это создание клуба довольных покупателей. Это э, вы должны понимать, расценивать как то, что несут затраты и все риски учредителей. И мы можем быть спокойны, что клуб будет развиваться. Это нужно в первую очередь учредителям. Но и многие из нас, уже 42 тысячи почти партнеру увидели, что нам это выгодно. Партнерские отношения с клубом Кэшбэк Клуб Россия. Подробные и поименные партнеры клуба мы увидим с вами. А также будем работать сами на развитие этой сети. Используя договор о возврате клуба. О возврате клубу. Что это такое? Это то, чем пользуются сейчас учредители, работая с крупными сетями, а скоро начнут работать те активные участники фотографии, которые вы видите на личном кабинете, часть из которых станет после персонального собеседования с учредителями региональными представителями у себя в регионе, либо в большом городе. У нас только в России 15 городов-миллионников. Посмотрите в ютубе, что это за города и пользуйтесь и этим тоже. Итак, региональный представитель, тот человек, который поможет нам э, той работе, которую мы смотрим. Вот есть магазины, и вряд ли они сетевые. Мы хотим, чтобы они тоже были э, членами клуба. Тогда мы уже присматриваем эти магазины, уже можно сообщать это в клуб. И как появятся оригинальные представители, они будут уполномочены заключить договора и с этими магазинами. Это можете быть вы, потому что региональный представитель имеет э, кучу обязательств, договорных обязательств с клубом, но он имеет ряд преимуществ. У него будет дополнительно фиксирована оплата за его хорошую добросовестную работу согласно договору. У него будет головная боль, скажем так, или обязанности линейно работать с магазинами, которые не являются членами клуба, перемещаться, э, открыть региональный Офис, люди, которые приходят к нему, это люди, которые, скорее всего, будут его первой линией. То есть, это его преимущество. Есть другие поощрительные меры для регионального представителей. Это и работа увлекательная, интересная для части из нас, но и ответственная. И самое главное, что рядовые люди, которые не видят себя в региональном представительстве, либо не видят себя в развитии партнерской структуры, очень многое будет зависеть от того, что будет делать региональный представитель. Этим людям только легче будет, если они ему будут подсказывать, в каком бы магазине еще заключить договор. Надеюсь, мы с этим чуть-чуть разобрались. И это все можно увидеть, кому интересно и неизвестно. В нашей вкладке ⁇ Представительство ⁇ которое начинается, требуется официальный представитель в регионах. Здесь все. Изложено, как написать свой запрос, что надо пообщаться с Олегом Малышевым, что написать, как себя лучше представить. А самое главное, что на этом этапе у нас должна быть структура, активно развивающаяся. Понятно, это наше представительство. Также мы с вами говорили, давайте конкретно пообщаемся насчет партнерской программы. Кому интересна партнерская программа, кто будет развивать партнерскую программу? Поставьте 100, соточки поставьте, кто на все 100 понимает, что участвовать в развитии партнерской программы. Отлично, вижу. И хочу сразу остановиться. Вот есть у нас активный участник, Сергей Васильевич. Не раз я вижу. всего Рос. Вот обращу ваше внимание на то, что ведь человек живет в небольшом населенном пункте. Так вот, если у вас в поселке, в селе, в населенном пункте, в станице, в другом городе нет магазинов вообще, либо, возможно, покупки оплачиваете только наличными, терминалов с пластиковой картой нету. не скоро будет представлен кэшбэк-клуб, нет оснований для пессимизма. Надо действовать так, как действует Сергей Васильевич. Почему? Если у него есть А судя по всему, у него есть хороший скоростной интернет, то этого достаточно, чтобы в крупных, серьезных городах, в Ростове-на-Дону, как миллионники, и в других, в том числе за пределами России, потому что действует программа на интернет-магазины, организовать свою партнерскую сеть. Вы мне поняли, что не переживайте, что вы живете в глубинке или в селе. Сергей Васильевич это понимает, спасибо ему, что вы присутствуете. И... Да, вот есть Сбербанк, есть другие. Человек начинает разбираться. Почему? Потому что мы очень сейчас уже начинаем помогать людям разбираться, что скоро мы сможем реально экономить, а затем и пополнять свою дебетовую карту клуба э, за то, что все делали, делают и непременно будут делать в любых условиях. Мы не откажемся от оплаты наших покупок товаров и услуг наших нам необходима Классная идея, понятная идея Плюсики по... Пожалуйста. Совершенно верно Итак, наша партнерская программа Вернемся теперь к ней, уважаемые коллеги Я ее называю Социально выгодная семейная программа Почему? Давайте разберемся, исходя из тех условий клуба Которые нам доступны и известны Известно, что человек с партнером клуба и совершая покупки кэшбэк то есть возврат из его личных покупок это будет 2 10 процентов а может быть даже и больше а если члены семьи этой же семьи рассказал дедушка или кто и этим членам семьи и у них есть карты что это значит значит они тоже с этих сумм будут получать вот эти два от двух до десяти процентов а вот дедушка или папа или мама будет получать от каждого еще один процент. И это все в семью. Обратите внимание, на этом построен принцип семейно-выгодной, социальной э, в, э, позиции э, в партнерской программе Кэшбэкву в России. Э, где эти проценты можно увидеть? Мы с вами заходим, прокручиваем, скроллим дальше раздел ⁇ Партнерская программа ⁇ и видим. Как это работает? То, что я вам сказал, 2-10% с каких покупок. Первый уровень 1%, 0,5%. Первый уровень лично приглашенными надо работать 1%. Потом идет 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,2%. И на шестом уровне 0,1%. Поставьте, пожалуйста, 1 тех, кого как-то смущает. Небольшая сумма 1,9% на шестом уровне. А параллельно я задаю уже классический вопрос. Выгодно ли вам и что нужно сделать, чтобы сколько людей надо пригласить в первую линию, чтобы работать 50 тысяч рублей, иметь возврат в месяц? Напишите, пожалуйста, кто уже знает или не знает. Кто знает, проверьте и закрепите это, пожалуйста. Так, я спросил э, в зал, а в зале у нас больше 40 человек, Сколько нужно пригласить в первую линию, чтобы иметь э, возврат от РФБК и кэшбэка за месяц, если эти партнеры потратят 10 тысяч рублей? Сколько нужно? Никто не знает. Никто не знает. 5 человек. Пять человек. 1% из 10 тысяч. Что это будет? Это ничего не будет. 500 человек первую линию. Умножайте на 100, на 1 процент, 100 рублей, и того будет 50 тысяч. А теперь смотрите другой вариант, давайте с вами почитаем. Ну, это, во-первых, нереально пригласить очень быстро и сразу 500 человек в первую линию, хотя вполне возможно и за какое-то время у кого-то это будет. Давайте здесь посмотрим, когда просто спокойно, вот она семья. Вот он я, я буду тратить 10 тысяч рублей, вот мои домочадцы. Они тратят вот какую-то сумму. С этой суммы в семью еще вернется 1%. Если каждый потратит 10 тысяч, то это будет 100 рублей с каждого. А может быть и, вернее, будет 1% с каждого, будет по 100 рублей. То есть здесь 500. А правильно развивающая структура – это елочка. Чем ниже уровень, к шестому тем больше людей в структуре. Давайте посмотрим, шестой уровень. Здесь может быть и 5 тысяч, и 10, и 15. Если расширить первый уровень, вот как у меня 30, да, то здесь будет и 30 тысяч. Если эти люди будут тратить 10 тысяч, это будет 10 рублей. Умножьте 30 тысяч на 10 рублей. Напишите, какая сумма. Возможно, да, многих все-таки активирует ваше мышление, понимание того, что это не бизнес, но интересная возможность, очень выгодная возможность возврата. Что я сказал, еще раз повторю. Это наши банки и магазины с налогообложенной суммы возвращают нам, делают нам возврат. То есть, эта сумма налогом не облагается. Это не доход. Это возврат. Так он и именуется. Возврат и в российском законодательстве налоговом нет на сегодняшний день налога на возврат. При покупках, когда с налогооблагаемой суммы нам поступает возврат. То есть нам это выгодно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Те, которые зарегистрировались... Кто еще думает зарегистрироваться. по два плюсика поставьте, пожалуйста. То есть вы раздумаете, интересно вам это, не интересно, нужно, не нужно, э, кто тут, э, знакомиться? Кто у нас там, коллеги, не торопитесь. Нардаулет, не торопитесь, вы не для знакомства сюда пришли. Э, вот так... Надо для того, чтобы знакомиться, если вы уже хотите... Вы бы написали, нардаулет, откуда вы, с какой страны. А остальное, пожалуйста, потерпите со своим знакомством, оно немножко неэффективно. Итак, сколько можно вернуть, мы рассмотрели, если эта сумма вас не воодушевляет, что надо делать? А надо просто увеличить первую линию, работать сейчас по партнерской программе. Что мы с вами теряем? Только лишь время. Риски, все риски, в том числе финансовые, находятся у учредителей. У нас рисков никаких, никаких. кроме того, что разобраться и пообщаться. С людьми вот как делает сейчас вот коллега вот сайт ему срочно нужно познакомиться если вам это все интересно и вы уже зарегистрировались тогда еще раз напомним как мы регистрируем своих партнеров вы знаете все своих э, пригласителей чтобы зайти в любой бизнес надо выбрать не бизнес а надо выбрать пригласителя толкового грамотного эффективного надежного э, умеющего зарабатывать самому и помогать структуре спонсора будем считать что вы такого выбрали вот его номер и соответственно тогда вы спокойно заполняете данные не забывайте что Gmail лучше работает, чем все остальные почты пароль записывайте все остальное и смотрите страну пробывания и обнаруживаете что там кроме россии есть еще и другие страны снг в том числе и украина